Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Ну, начнем, естественно, наверное, с Чечни, поскольку это самое важное, что сейчас все-таки происходит. Вот сейчас наметить какие-то... перелом, говорят, да? Ну, что же перелом? У нас не было сомнений, что это закончится восстановлением законности и уничтожением террористов. Если кто-то и сомневался, то я... Не на секунду, иначе не начинали бы всего того, что там происходит. Ну, а что касается непосредственно ведения боевых действий от сегодняшнего дня, да, террористы получили показательный урок, очередной показательный урок, и им нанесен, я думаю, что очень трудно трудновосполнимый урон. В этом смысле можно говорить о, о переломе то, что дальше, всегда возникает вопрос. Дальше должно быть полное уничтожение крупных банд формирований, их рассеивание, уничтожение. И затем, об этом уже военные сказали, мы перейдем к планомерному выводу воинских подразделений с территории Чечни. С одновременным расквартированием там на постоянной основе одной из дивизий вооруженных сил. Что такое крупное подформирование? Крупное, насчитывающее скажем, до десятка, до пятнадцати, до ста человек. Вот. Ясно, что появятся какие-то люди, которые прикопали где-то автомат, спрятали где-то гранатомет, и мы можем еще сталкиваться довольно длительное время с проявлениями насилия и вооруженной борьбы. Но это уже будет совсем другое, чем то, с чем мы столкнулись, когда, когда крупные формирования, насчитывающие несколько тысяч человек, вторглись на территорию Дагестана. Вы знаете, то, что нам удалось сделать вместе с вами, нам удалось с вами донести до сознания каждого рядового гражданина трагизм происходящих событий и важность этих событий для судеб страны. И согласимся, совсем недавно, еще летом прошлого года, нам с трудом удавалось прогнозировать, как отнесется общественность к тому, что началось на Северном Кавказе снова. Даже если это началось не по нашей вине. Не мы же напали на Чечню, а с территории Чечни пришла агрессия на территорию других субъектов Российской Федерации. И, и то не было понимания того, как общественность будет реагировать на, на все происходящее. И нужно было определенное мужество для того, чтобы принимать э, определенные решения и выстраивать э, последовательность наших действий силового характера. Так что общественное признание есть. Соглашусь, наверное, с вами в том, что, наверное, и этого недостаточно. А не Этим людьми, конечно, надо гордиться. Что касается того, что мы что-то замалчиваем, это неправда. А, повторю только мысль о том, что мы не должны допустить раскручивания Тезис о чрезмерных потерях для нанесения, для нанесения морального ущерба обществу вот, вот эта карта пытается сейчас быть вброшенной в общественное сознание И вот это на самом деле опасно Ведь во все времена и во, всех, во все вооруженные конфликты всегда этот тезис использовался Вспомним пораженчество большевиков они желали поражения России в Первой мировой войне, рассчитывая на то, что режим падет, и они придут к власти. Вот это было. Это же факт. Значит, То, то же самое было и в первую чеченскую нашу кампанию. Я уже не буду там в другие, в дебри забираться исторически. Россия страшной ценой, в общем-то, но, насколько я понимаю, осознала необходимость того, что там делается. Это заметно. Что касается наших партнеров западных, они не понимают или делают вид, что не понимают. А вот, вы знаете, некоторые каналы, да, они испытывают дефицит от общения с вами, они приглашают, предположим, господина Ведрина и спрашивают, вот, какой он, какой он Путин, вот, что он на самом деле. А вот какая она Олбрид? Какие они на самом деле, действительно ли они не понимают или им выгодно не понимать? Вообще, что они действительно от нас хотят? Вы знаете, я же не могу влезть там в душу, в голову каждого конкретного политика и совершенно определенно и точно сказать, что он думает, что понимает, чего нет. Я могу говорить только о своих ощущениях. Я думаю, что действительно иногда есть непонимание. Очень часто руководствуются процессами, внутриполитическими процессами в тех странах, где они сами живут и государственными деятелями которых они являются. Прежде всего думают о предвыборных ситуациях у себя на родине. Но кто из них знает лучше, чем мы, что если от России силы будут отдирать куски территории, то тогда это приведет к полной дезинтеграции управления страной. Но это можем знать и чувствовать только мы сами. Кроме того, когда я некоторым своим коллегам говорил, в общем-то, для нас понятные вещи, я видел, что они, в принципе, знают о том, что там происходит, но как бы опасности остроты не очень чувствует. Что я имею в виду? Я, например, глубоко убежден теперь, что дело уже не только в самой Чечне. И не столько в самой Чечне. Дело в том, что на значительном постсоветском пространстве мы сейчас столкнулись с проблемами перераспределения сил. Или, если хотите геополитическим перераспределением или попытками геополитических э, изменений. Вот вспомним, давайте, события в Таджикистане. У нас стоит 201 я дивизия. Если мы оттуда уберем, там через месяц будет... Э, мы столкнемся там с, с трагическими событиями, на самом деле. И мы, мы это очень хорошо понимаем. Понимают ли это э, наши партнеры на Западе? Так вот, Таджикистан – это только одна площадка. А там есть еще и Узбекистан. Есть еще и Киргизия, на территорию которой в прошлом году зашли крупные банды и захватили значительную территорию в горах. Значит, есть и другие точки, опасные, весьма опасные для, для агрессивных устремлений некоторых экстремистских сил. И эти экстремистские силы явно пытаются освоить эту территорию. В этом контексте Чечня ⁇ это только один из, из фрагментов этой их общей борьбы за передел мира. А, ведь не случайно, не случайно те люди, которые поставили под контроль чеченскую территорию, не удовлетворились борьбой за самостоятельность Чечни, а пошли дальше, они вышли за границы Чечни с идеей отторжения от России новых территорий и создания государства от Черного до Каспийского моря. Просто создалось впечатление. Что вот этот регион Бывшего Советского Союза Настолько слаб Что он может стать легкой добычей Но судя по тому, что произошло в Киргизии, Допустим У них есть основания так полагать что же Прошли их, никто не остановил Захватили целые территории, заложников захватили В том числе и иностранных Японцев, как вы помните у -у -у. А, а есть еще и другая опасность Вот мы все, все говорим о, о, о, о проблемах Возможной дезинтеграции России если значит, этим экстремистским силам удастся закрепиться на Кавказе, не только закрепиться в Чечне, а и другие территории, и вот эта зараза, она же может пойти по Волге наверх, там перекинуться на другие республики, потом либо э, мы столкнемся с полной югославизацией России. И, или, э, значит, нужно, нужно будет согласиться с тем, что, м, значит, эта территория будет э, раз, разделена на, на несколько самостоятельных государств. Вот кто-нибудь подумал о политических и геополитических последствиях э, такого рода развития событий в мире? И когда разговаривал со своими э, партнерами, да, я многим из них прямо сказал, мы не только разочарованы позицией Запада, э, мы считаем, что... В национальных интересах подавляющего большинства стран Запада является прямая политическая и экономическая поддержка России в ее борьбе с этим экстремизмом международным. Прямая. Лукашенко, президент Белоруссии, сказал, что он договорился, что Россия будет защищать Белоруссию в случае нападения на Белоруссию. Да? Белоруссия наш союзник и мы будем защищать Белоруссию. Забота о союзниках это не просто забота там, знаете, в интересах каких-то третьих государств, это забота о нашей собственной национальной безопасности, имея в виду, что, что эти задачи в области безопасности являются совместными с нашими союзниками, иначе бы эти государства и нашими союзниками это не являлись бы. Но такой наивный вопрос, а кто у нас союзники? Ну, Во-первых, все страны Содружественного независимых Государства, для начала. У нас есть союзники в Европе, их достаточно. Нашими союзниками могут являться все, кто разделяет наши представления о, о многополярном мире, допустим. Есть ли какие-нибудь страны, может быть совсем не великие державы, соседи наши, которые об этом думают, и где мы встречаем понимание, да, кроме Беларуси? Ну, я думаю, что особенно после последних событий лета прошлого года об этом, об этом задумались Центральные Азиатские Республики, бывшего Советского Союза и Закавказские Республики в том числе. Но ну, вот почему мы никогда не говорим, то есть сказали это, промелькнуло в, в прессе и все, об этом забыли. А ведь, вот допустим, западные страны сейчас активно поддерживают Грузию. И хорошо, и слава Богу, Грузия дружественное нам государство. Но именно на территории Чечни были подготовлены террористы, которые совершили покушение на Шаварнадзе. И грузинская страна знает об этом. ФСБ поймала этих людей, и некоторых из них выдала уже службы безопасности Грузии. Это доказанный факт. На территории, на территории Чечни готовились эти террористы. Так же, как готовились на территории Чечни террористы, которые пытались или покушались на, на жизнь президента Узбекистана Каримова. То есть на территории Чечни был создан анклав бандитский, на котором готовились террористы для покушения на жизнь руководителей других государств. Это явно вышло уже за территорию самой Чеченской республики. Но об этом старается никто не вспоминать. Почему? Создается впечатление, что Россия все время предоставляет международному валютному фонду какие-то дикие документы, отчеты. Говорит о том, что мы выполнили и перевыполнили согласованную программу, кредитов нам не дают, нас обижают, мы говорим, что МВФ нарушает. Кто нас обидит, тот трех дней не проживет. Не надо, с обидами вот мы просим или не просим кредиты? На чем строятся наши отношения с этой организацией? Вот я просто хочу вам доложить, может быть, внешне выглядит так, что продолжается какой-то торг и борьба за кредиты. Но на самом деле, я, я полагаю, что это далеко не самое главное. Я думаю, было бы абсолютно неверным рвать наши отношения с международными финансовыми организациями. Но и неправильно было бы что-то клянчить. Вообще, у нас большая и, в принципе, самодостаточная страна. Не надо отказываться. Знаете, вот известные русские, дают – бери, бьют – беги. Вот это примитивно, но правильно. Если кредиты дают и на хороших условиях, то просто глупо от них отказываться. Глупо. А международные кредиты, финансовые международные организации предоставляют кредиты на хороших условиях. Вот, но это не самоцель – получения кредитов. Целью, я считаю, сегодня является поддержание хороших рабочих отношений с международными финансовыми организациями, в том числе и с МВФ, как с организацией, прежде всего, экспертного характера, как с организацией, которая, целью которой является вмонтирование стран с развивающимся рыночным хозяйством в мировую экономику. И в этом смысле, вот я лично, Полагаю, нам не нужно только прекращать, нам нужно развивать отношения с, э, со всеми международными финансовыми организациями, и с Мировым банком, и с МВФ, но это не значит, что мы должны оттуда что-то клянчить. Вот с Мировым банком, допустим, у нас э, очень позитивно развиваются отношения, на мой взгляд. Э, как вы знаете, несмотря ни на какие политические процессы, мы получили кредит. Впервые за 15 лет у нас промышленный рост в таких, в общем, достаточно значимых масштабах, ну, понятно, известно, что цены на нефть очень хорошие, да, но ведь были же уже хорошие цены, там, года три-четыре назад никакого роста не было. Ну, вы правы, конечно, что и раньше были ситуации, когда конъюнктура, скажем, цен не только на нефть, но и на другие товары, которые являются традиционными в последнее время нашими статьями экспорта, поднимались, а как бы заметного воздействия на экономику страны в целом мы не чувствовали. Что произошло сейчас? Ну, ряд факторов. Нужно признать, что не только высокие цены на Традиционные товары наши экспортные повысились на мировых рынках, и это позитивно отразилось на нас. Но и тот обвал, который произошел в августе 1998 -го года, девальвация рубля, улучшила в целом как бы, значит, ситуацию для предприятий, которые работают на внутренний рынок, потому что произошло импортозамещение. Люди, попросту говоря, перестали покупать импортные товары, потому что они оказались слишком дорогими для них. Это объективно. Но было бы неправда утверждать, что только это. Я думаю, что так называемый экономический блок правительства все-таки смог воспользоваться этой ситуацией на этот раз. Для того, чтобы путем довольно жесткой последовательной политики привести дело к росту объемов реального производства. То есть мы не пошли по пути, по пути разбазаривания вот этих доходов, полученных сверх ожидаемых. Мы постарались не увеличивать чрезмерно социальные запросы. Это, нам очень хотелось значит, сделать нечто заметное в социальной сфере. Но тогда мы бы откачали определенные ресурсы из, из, из промышленности. В общем, это, это все такой баланс. Понимаете, с одной стороны нужно, конечно, это цель, это благосостояние народа но она не может быть достигнута э, путем проедания всего и всех. Это благосостояние может быть основано только на реальном росте экономики. Э, плюс нам удалось э, сохранить и выдержать так называемые основные параметры, макроэкономические параметры бюджета. Цены на нефть да, хорошие, продержатся ну, год, ну, полтора, да потом конъюнктура может испортиться. вот Что надо делать в экономике сейчас, какие задачи, чтобы удержать ситуацию и дать, вообще, дать возможность росту сохраниться? Ну, прежде всего, не нужно суетиться никогда. Да, хорошая конъюнктура, да, мы э, должны этим воспользоваться. Но не нужно считать, что э, после того, как конъюнктура изменится, что все рухнуло, что все, клиент уезжает, гипс снимают, никакой трагедии не произойдет. Нам будет сложнее решать э, те задачи, которые перед нами стоят по восстановлению, по развитию рыночного хозяйства, по развитию экономики страны, по вмонтированию его в... Э, в мировую систему экономики, да, будет сложнее. Но не значит, что это будет невозможно. Я и говорю, что нам нужно продолжать поддерживать хорошие отношения с международными финансовыми организациями, в том числе и поэтому. Вы ощущаете вообще возможность поворота в ближайшее время вот инвесторов к России, мировых рынков? Ведь все-таки мы практически ушли совсем. Думаю, да. Конечно, да. Ведь, знаете, чего нам больше всего не хватало? Нам, во-первых, не хватало сильного государства. Не хватало инструментов, которые гарантировали бы хотя бы приемлемые условия для инвестиций. Вот, кстати. Это, это первое, чего нам не хватало. Второе, нам, нам всегда долгие годы. Мы, мы, у нас развитие было от одного путча к другому. Нам не хватало политической стабильности. Ну, кто будет вкладывать э, какие-то средства в конкретный объект? Ведь, э, знаете, я, я работал в Петербурге над, э, над большим количеством разных проектов. Я просто знаю эти переговоры изнутри. Вот приходит инвестор потенциальный, вложение, допустим, допустим, 100 миллионов. Ему нужно эти деньги, во-первых, закопать в нашу землю. Да? Потом должен быть какой -то, пройти э, какой-то период времени, когда он вернет эти инвестиции, вложенные в нашу экономику, а потом нужен какой-то период времени, когда он еще получит прибыль, иначе нет смысла заниматься всем этим делом. Но если мы от одного пучка к другому развиваемся, и неизвестно, что когда будет следующий путь, и чем он закончится, и каковы будут последствия политические, но кто будет вкладывать Получит он назад свои деньги вложенные или нет? Я уже не говорю о прибыли. Но широкомасштабных вложений и инвестиций не будет до тех пор, пока у нас не будет устойчивой политической системы, стабильности и сильного государства, защищающего института рынка, создающие хорошие, благоприятные условия для инвестиций. Вы фактор стабильности? Мне кажется, что президент, который будет избран, должен быть таким фактором. Кто бы не был избран президентом России. Я уверен, что этот человек будет работать в состоянии определенного покоя, особенно после того, как мы завершим операции на Северном Кавказе. Есть эти... А вы готовы подарить этому человеку завершенную в целом операцию на Северном Кавказе? России подарить. Ну, И не подарить, а просто... Довести до конца и считать, что в этой части мой долг перед страной выполнен, в этой части. Но это только начало восстановления государственности и государства, укрепления государства. Поэтому, поэтому-то мне кажется, так и поддержана это основной массой населения страны. Потому что в этом, мне кажется, даже самый простой человек увидел, что это стремление к усилению государства. И мы будем действовать в этом направлении. А что такое вообще для вас государство в политике и в экономике? Вот говорят, да, что вот, мол, э, полицейское государство, вот, кстати, один из ваших предшественников, Евгений Максимович Примаков, отказываясь избираться, <клышленный> сказал, что он принял трудное решение, которое связано с тем, что страна оказалась, в общем, недемократической, далеко не цивилизованной, и что вообще он такой страной мораться в общем, не хочет, да? Но он не так говорил, и э, думаю, что было бы несправедливым так интерпретировать то, что он сказал. Вообще Евгений Максимович относится к людям, у которых нет других интересов, кроме интересов государства. Их можно по-разному понимать, можно с ним поспорить, но э, вот его часто называли государственником. То есть человеком, э, для которого интересы общества выше личных, как раньше говорили. И это в отношении Примакова так и есть. Это очень опытный человек, и вне зависимости от его служебного положения, знаю, что он не откажет мне во встрече и в обсуждении конкретных проблем, конкретных вопросов, и если не будет числиться где-то на госслужбе официально, то неофициально я всегда буду уважать и дорожить мнением этого человека. Что касается вашего вопроса изначально, как я отношусь к государству, и что это для меня такое, прежде всего это аппарат для гарантирование прав и свобод личности и гражданина. Вот это прежде всего. Что в экономике примерно то же самое. Государство должно рождать принципы, общие принципы управления экономикой. И что самое главное, вот второе очень важно, гарантировать единообразное применение этих правил. Не должно быть никаких преференций и привилегий для каких-то отдельных групп, отдельных граждан, отдельных фирм и так далее. Вот это, в этом самая важная функция государства. Это высокоморальная функция, но она оправдана с экономической точки зрения. Не просто оправдана, а востребована сегодня в России. И, на мой взгляд, вот когда мы говорим об усилении государства, я уже тоже об этом говорил неоднократно, но не лишнее будет это повторить. Укрепление некоторых институтов, государства, которое напрямую связано с рынком и гарантирует всем участникам, всем субъектам хозяйственной деятельности равные условия, это очень важно. Без этого не может быть никаких условий для, для инвестиций. Есть такой аспект отношений государства и бизнеса. Мы имеем некоторую историю, вот мы имеем олигархов, так называемых, но олигархи уже не такие, не такие, как были, да, они немножечко потухли, да, и не та роль. Но я не думаю, что они уж там подтухли. а я думаю, они маскируются под полудохлых. На самом деле там у них все в порядке. И сами они об этом говорят. Хотя, конечно, если говорить по-серьезному, то значительный ущерб после печальных событий августа 1998 -го года был нанесен и в сфере финансов, и многим крупным нашим объединением, функционирующим в промышленности. Как выстраивать с ними отношения? Как с субъектами, как субъектами рынка. Вот они больше, чем кто-либо другой, заинтересованы как раз в том, чтобы были бы у нас выработаны в стране понятные, приемлемые для всех участников рынка общие правила, и чтобы эти правила всеми соблюдались. А гарантом для соблюдения этих правил выступало бы само государство без предоставления каких-то особых преимуществ и привилегий и преференций кому бы то ни было, вне зависимости от политических пристрастий и вне зависимости от объемов их деятельности. А какова вообще степень их влияния на может быть степень их влияния на принятие тех или иных решений? Это же проблема для России. Это же не просто такой абстрактный вопрос. Не только для России. В некоторых странах деятельность подобного рода, лоббистская деятельность легализована. Возьмем Соединенные Штаты, где существует бюро лоббистов. В некоторых странах эта деятельность так не легализована, но они все равно, эти крупные корпорации и крупные участники рынка, они оказывают влияние на принятие решений и законов. От этого никуда не уйти. Нужно просто, нужно просто ясно и четко понимать, что при всем влиянии на, на процессы принятия решения, значит, должны быть ярко выраженные институты в стране. И таким институтом, кстати сказать, может и должен быть институт президента, который стоял бы над э, вот этим влиянием и который бы соблюдал интересы всего общества а не, не сливал бы все интересы в сторону только одних крупных компаний и монополий. Вот, вот, э, а вот, вот этого мы обязательно должны уйти. Вот такого мы не должны допустить. Оппозиция на вас обижается. Вот говорят, что выборы безальтернативные. Вот э, как бы проблема, да. Даже есть такая идея, что и ходить на них не надо, потому что все решено. Вот как же так у нас получается? Почему вы не помогаете оппозиции? сделать выборы альтернативными? Ну, я, наверное, не виноват в том, что выборы что можно говорить о том, что они безальтернативны. Я в этом не виноват. А что касается моего отношения к оппозиции в целом, ну, что оппозиция должна быть всегда, иначе власть придержащая совершенно расслабятся и утратят чувство реальности очень быстро. Поэтому это как, как боль в организме, знаете. она Больно, значит, что-то что-то неладно с тем или другим органом. До определенного времени все считали, кстати, и оппозиция считала, что положение власти это крайне уязвимое положение. Да. Вас же похоронили, когда президент назвал вас преемником. Что, О, все, черная метка. Да. Я, значит, закопал. Вы знаете, мне кажется, что я согласен с вами абсолютно с этой оценкой. И действительно, первое время меня не трогали, потому что полагали, что нечего тратить силы и время на негодный объект, поскольку и так можно уже списать со счетов. Но последующие действия показали, что то, что делается правительством, которое я возглавлял, востребовано обществом. И, и оппозиция поняла, что имеет дело с серьезным противником. С этого момента начали уже говорить и о, о, о потерях в Чечне, и о, о том, что положительные результаты в экономике получились сами собой за счет цен на нефть. И начали э, вбрасывать э, угрозы э, на рождение диктатуры. То есть, началась атака по всему полю с этого момента. Но я не вижу в этом никакой трагедии. Оппозиция и должна этим заниматься. Она и должна атаковать. Большое количество народу, находящихся в разных отношениях с властью, и с вами лично, и так далее, теперь опытом, стадом бросились вас поддерживать. В очередь. Вот вы не боитесь, что, во-первых, они вас затопчут? Просто этим стадом. Во-вторых, как вообще вы будете строить отношения? Как вы строите отношения с бывшими противниками? которые теперь являются ярыми сторонниками. Я хочу энергично возразить против э, вот, э, вашей формулировки по поводу топота и стада. Значит, те люди, которые меня поддерживают, э, я, я к ним отношусь с огромным уважением и благодарностью. Вот. И э, прошу вас в моем присутствии негативного отношения этих людей не, не, не выражаться. А, э, вы знаете, ну, я уже говорил, ну, народ устал от, от, от расхлябленности у нас. От расхлябленности власти устал. Поэтому, когда появились хотя бы первые шаги в направлении, э, в направлении укрепления государства, это, это, повторяю, было востребовано и встретило такую позитивную очень реакцию населения. Для меня эта реакция крайне важна, потому что это как бы обратная связь. Что касается работы с бывшими оппонентами, то есть, у каждого человека есть определенные слабости, у меня тоже и достаточно. Я человек незлобный и не склонен считать, что люди, которые вчера были твоими оппонентами, являются твоими врагами пожизненно. Важно понять, чем они руководствовались, оппонируя тебе. Часто получается так, что люди, особенно если они действуют в рамках моральных правил определенных и преследуют определенные цели, часто получается так, что на определенном этапе они становятся самыми, самыми надежными союзниками. Потому что они руководствуются в своей работе, в своей деятельности не конъюнктурой сегодняшнего дня, а определенными идеалами и установками, которые, за которые они готовы бороться иногда даже лучше, чем вы сами. И, и, так, и таких людей нужно искать и привлекать. Но есть, конечно, среди них люди, подверженные конъюнктуре, вот выгодно сегодня носить удары по власти, они будут наносить. Выгодно завтра стать рядом, они встанут. Вы удары запоминаете? Я стараюсь запоминать удары, стараюсь, конечно. Но не всегда получается, я уже сказал, не хватает, вот, как бы, злобы такой не хватает, хотя иногда нужна, наверное. А на кого вы опираетесь вообще? Команда экономическая, не только экономическая команда. Откуда она берется? Что это за люди? Я всегда подбирал людей, а я, в общем, как раньше модно было говорить на руководящих постах, работаю уже 10 лет на разных, подбирал людей не по цвету кожи, не по группе крови и не по национальности. Я подбирал и подбираю по личным и деловым качествам, потому соответствует человек занимаемому месту или не соответствует. Давайте возьмем, посмотрим на правительство. Сегодня фактически исполняет обязанности председателя правительства Касьянов Михаил Михайлович. Если вы меня спросите, где он родился, я вам не смогу ответить. Не знаю. По-моему, он москвич. Значит, почему я принял вот такое решение? Да Потому что за три месяца совместной работы я увидел, что это человек с ярко выраженным рыночным мышлением. Человек грамотный и осторожный. Человек, который пользуется известным авторитетом в международных финансовых кругах Да, и кроме того, министр финансов, на которого технологически завязаны все другие министерства и ведомства Это естественное решение Да, кроме него есть еще и министры, и вице-премьеры выходцы из, из Петербурга, из Ленинграда Во-первых, не думаю, что плохо иногда значит, столичную публику пошевелить Здесь, знаете, годами уже все срослось Накатанные, накатанные каналы взаимного стимулирования между бизнесом и государственным аппаратом, и иногда как разорвать эти цепочки не мешает. Важно, чтобы это просто не, не принесло ущерба управлению государственному. Это правильно. Но для этого должны быть компетентные люди. Ну, вот кто в правительстве есть еще из Петербурга? Значит, министр здравоохранения в недавнем прошлом. Руководитель военно медицинской академии, которая расположена в Петербурге. Его привел Степашин Сергей Вадимович. Клебанов Ильянович, который у нас э, э, курирует э, ВПК. Его, по-моему, тоже Степашин пригласил на работу в правительстве. Матвиенко Валентина Ивановна. Я думаю, что она одна из наиболее успешных вице-премьеров по социальной сфере в последнее время. Ее пригласил в правительство Евгений Максимович Примаков. Ну, что мне теперь их всех выгонять, только потому, что они... Да, вот Кудрина, допустим, и м, Южанова, э, Госкомитет по земле, пригласил, э, по-моему, Чубайс из приема. Да? Они все хорошие специалисты. Их выгонять только по тому признаку, что э, они являются ленинградцами, это не семейственность на самом деле. Это люди, которые оказались здесь в разное время, разная у них судьба, они оказались на своем месте и работают исправно. Значит, но в правительстве, докладываю вам, не одна сотня людей. Количество выходцев из Ленинграда, там, не знаю, 0,5%, если есть, я не считал, правда, но и то сомневаюсь. Что касается непосредственного аппарата моего, личного аппарата, которым является, скажем, администрация, мои помощники там, и так далее. Да, я несколько человек взял в последнее время. Они выходцы тоже из Петербурга, Ленинграда. Секретарь Совета Безопасности Иванов Сергей Борисович. Но он лет 20 уже работает в Москве по линии внешней разведки. Есть еще Иванов один, Виктор Петрович, который занимается в администрации президента кадрами. Он просто я его знаю по совместной работе 20 лет. Я знаю, что он человек компетентный. Я ему доверяю. При том, что Питер такая кузница кадров, может быть, вообще город-то имперский, шикарный город, да, немножечко поддержанный, подержанный, может быть, туда и перенести ряд столичных функций как-то. Ну, Петербург называют давно уже второй столицей. Во многих странах мира такой принцип действует. Ну, скажем, Федеративную республику Германии возьмем, там ряд министерств разбросан по некоторым крупным городам. Центральный банк, допустим, Германии находится во Франкфурте на Майне, поэтому Франкфурт стал и такой банковской, финансовой столицей не только Германии уже сегодня, а даже и объединенной Европы. Переносить, тем не менее, туда столицу, это было бы нелепо, это слишком дорого и неоправданно, на мой взгляд. Но какие-то столичные функции, наверное, можно закрепить более отчетливо за Петербургом. Там все условия для этого есть, но я не думаю, что я имею право принимать такие решения единолично. Народ хочет знать, как вообще живет исполняющий обязанности президента, кандидат в президента Путин? Хоть совсем дикий вопрос, да? Досуг, если таково имеется, как проводится? Начинается очень по-разному. В 8 утра бывает, и в семь. Бывает совсем рано, когда особенно нужно уезжать в командировке. И подлетное время к месту проведения мероприятия, часа три-четыре, то, значит, приходится встать в пять утра, допустим, чтобы в десять начать работу. Вы сенью видите вообще? Честно Вижу. Вижу. Рабочий день примерно в каких пропорциях он состоит из, предположим, каких-то представительных вещей, из работы политической чисто связанной, может быть, с избирательной компанией? Ну, что касается, так, так, как вы сказали, политической, предвыборной, на сегодняшний день я, я фактически этим не занимаюсь. Э, практически не занимаюсь. Кстати, а кто этим занимается? Ну, там создается штаб, который должен возглавить э, Люди Антонович Медведев в недавнем прошлом э, сотрудник Ленинградского университета Петербургского юридического факультета, э, о котором я знаю много лет, думаю, что не вызовет нареканий, что именно такой человек возглавляет на предвыборный штаб. Вот это вся политическая работа Все остальное это непосредственно руководство правительством, либо решение, решение вопросов, не входящих в прямую компетенцию правительства, но относящихся к сфере деятельности президента. У вас такая репутация человека в общем достаточно сдержанного, закрытого, может быть связано с профессиональным опытом. Вот. Друзья, есть ли вообще друзья? Много ли этих друзей? Они когда девается, изменяется ли дистанция, изменяются ли отношения с вашей стороны, с их? У меня есть, конечно, друзья, их, к сожалению, не так много. Может, к счастью, потому что этим больше только начинаешь дорожить. Это люди, с которыми я поддерживаю дружеские отношения в течение многих лет. И со школьных лет, с некоторыми из них, с некоторыми из университетских лет. Наши характеры отношений не меняются не часто удается с ними встречаться в последнее время, но эти встречи происходят, тем не менее, регулярно. Они приезжают сюда. Ну, когда я бываю в Питере, значит, мы там встречаемся. Вы знаете, это немножко связано с тем вопросом, о котором, который вы задавали раньше, касается отношения, изменения отношений ко мне людей в связи с изменением моего должностного положения. Вот я, как вы знаете, длительное время работал в органах безопасности и по линии внешней разведки. Еще когда трудился в Петербурге, то в Ленинграде тогда практически в одном кабинете сидел с людьми, которые лет по 15-17 выполняли очень сложные задачи за границей, в очень тяжелых условиях. И потом судьба так сложилась, что мы фактически с ними в одном кабинете оказались, чуть ли не на одном должностном уровне. И мне и моим сверстникам тогда оказалось это непонятным и удивительным, потому что мы знали, что про этих людей книжки можно писать, а они вот так, здесь как, как простые советские граждане, значит, сидят с нами в одном кабинете и как бы довольны своим положением. Вы знаете, что Тогда произвело сильное впечатление, думаю, что не только на меня. Вот эти люди, а их, это было, их, не много их было, этих людей, несколько человек, но были такие люди. Их ответ был такой, что сам факт, что страна доверила нам такую работу, это уже награда и подарок судьбы. И мы довольны уже этим, мы благодарны стране за, за это. И мы не ждем чего-то внешних наград, с собой все не унесешь. Вот это, знаете, это прививка от звездной болезни для меня на всю жизнь. Должностное положение сегодня такое, завтра поменялось. А друзья, они остаются с тобой всегда. Если только настоящие друзья, конечно. Вот вы почувствовали какое-то внимание со стороны, предположим, ваших собеседников западных, к вашей прежней профессии, какое-то, может быть, особое отношение к вам? И вообще, насколько эта профессия помогает или мешает публичному политику в демократическом государстве при большом как бы, влиянии СМИ? Особого интереса у моих сегодняшних партнеров западных к моей бывшей профессии нет. Во-первых, им это очень хорошо и давно известно. Ведь я, когда начал работать в Петербурге с 90-го года, с 91-го, я уже публично об этом заявил, сказал это хорошо известно. Я часто ездил за границу. То есть для специалистов, для политиков и для представителей спецслужб здесь нет никакого секрета, никакой тайны. Я думаю, что за 10 лет они давно выяснили все вдоль и поперек, что только можно было выяснить. Уверяю вас, так и было. Значит, это представляет интерес только для прессы, для, для широкой общественности. Это интересная тема, я понимаю. Насколько это мешает, либо помогает? Я думаю, что чаще всего помогает, поскольку есть определенная кругозора. По, по сути дела, что такое разведслужба? Это информационная служба. Это прежде всего и главным образом информационная работа. Вот это первое. Что касается других составляющих там, политической деятельности, ну, это составляющая, как, бы, как ее назвать и сформулировать получше, это публичность определенная. Да? Я никогда не был склонен к этому. И не могу сказать, что мне это особенно... я не, не могу сказать, что это меня тяготит, но удовольствие особо не доставляет. Наблюдаюсь очень много людей, которые резко меняются, э, перейдя во власть. Да? А есть просто вот явные личностные изменения. Вот Какие-то изменения все-таки есть в поведении к самоощущению? К сожалению, да, потому что уровень ответственности увеличивается. Понимаешь, что если э, будешь вести себя неорганизованно и расхлябанно, то вот это передается сразу вниз. Э, такой очень плохой сигнал для, для всей системы управления. Поэтому э, приходится быть жестким и требовательным. И вот в СМИ да, постоянно чувствуется такая линия, что вот-вот сейчас начнет давить. Находят признаки и симптомы. Как вы собираетесь строить свои отношения СМИ, СМИ? Я глубоко убежден в том, что у нас не может быть абсолютно никакого развития и страна не будет иметь никакого будущего, если мы подавим гражданские свободы и прессу. Вот это просто мое глубочайшее убеждение. Потому что э, это важнейший на самом деле институт которые гарантируют, гарантируют государство отскатывание в трясину тоталитаризма. Мы жили уже в условиях тоталитарной системы, и как бы она ни приспосабливалась к внешнему миру, ничего не получалось в сфере экономики. Но таким важнейшим инструментом, который гарантирует здоровье общества, является свободная пресса. Мы наблюдали политиков, очень по-разному относящихся к нападкам в прессе, и как вы относитесь к... Ну, нельзя сказать, что у вас уж очень сильно метелят, но тем не менее. Вот. Э -э отношение к различным негативным материалам в прессе личное и просто вот какая-то линия поведения есть для себя ну, я считаю себя достаточно зрелым человеком. И э -э могу оценивать эти процессы не с внешней стороны, а как бы изнутри. Вот, э, вы обратили внимание, что я говорил, что э, наличие свободной прессы – один из важнейших элементов гражданского общества и, и гарантия развития демократического государства. Я сказал «свободной прессы». А, на самом деле довольно сложно добиться состояния свободы для прессы. Вот, э, очень часто пресса тоже обслуживает определенные интересы. Интересы тех же олигархов, о которых вы упомянули. Э, интересы групп э, и так далее и тому подобное. На самом деле, ведь, если государство будет гарантировать одинаковые правила для всех, то вот это будет состояние свободы для общества в целом. Когда и вот эти группы, да, они смогут проявлять себя в рамках единых правил, которые гарантируются государством. Значит, когда я читаю и слушаю о себе вещи, которые считаю несправедливыми, очевидно, это, естественно, вызывает внутренний протест. Но я должен относиться к этому как э, э, к тому, что, несмотря на все это, должен гарантировать, вот э, э, повторяю, эти единые правила. Потому что может случиться так, что э, те люди, которых я сегодня поддерживаю и, э, которые поддерживают меня, они сами окажутся в э, оппозиции. Просто такой личный вопрос. Вот а собака у вас такая, вот она какая-то легкомысленно трогательная, да? Это вообще не очень соответствует распространенному в народе вашему имиджу. Это ваша собака, жены или дети? Дети очень хотели собачку маленькую. Я долго сопротивлялся, потому что у нас была уже собака. Была другая, грозная была собака. Она, к сожалению, погибла, попала под машину. И было очень жалко. И мы долго не решались взять другую собаку. Но вот дети захотели маленькую собачку, все-таки уговорили. Сейчас непонятно, чья эта собака больше, то ли моя, то ли жена, то ли дети, Она как бы сама по себе проживает здесь, вот, но... Работает кошка? Нет, нет, не надо бежать нашу собаку, не <laughs> кошка работает, собака есть собака, но да, мы ее очень любим, добрая собачка. Дом, вот дом, когда вы живете, он производит впечатление такого какого-то временного, Картина не нераспакованный, да. Вот. И, в общем, как вообще? Кто занимается домом? Моего, им... что чужого? В основном здесь все казенное. Это дачи, на которой традиционно жили в последние 10 лет премьера правительства российского. Мы привыкли жить уже во временном жилище, начиная с 1985 года, когда мы приехали за границу, там все было временное и казенное. Потом вернулись в Петербург, у нас не было долго своей квартиры. Потом мы разменяли ее, значит, начали устраивать свою квартиру. Возникла проблема переезда в Москву. И вот так вот постоянно что-то мы меняем, как все воспринимается как, как казарма. Но казарма вполне сносная для того, чтобы здесь жить очень даже комфортабельное, но временное, временное жилище. Надо... Мы все живем... Как на чемоданах. У нас вся страна живет как на чемоданах в последние 10 лет. И вот это та как раз проблема, о которой мы с вами говорили. Проблема стабильности. Вот... Оседлости. Оседлости, да. В этом смысле мы мало чем отличаемся от подавляющего большинства наших граждан. Хотя у них постоянно свое жилище есть, но внутреннего состояния стабильности нет. Вот будем надеяться, что мы все это чувство себя себе вернем.